Бесмиля. Ассаламу алейкум. Сегодня мы с вами пройдем новую суру из Джуза Амма. 83-я сура. Аль-мутов фифин называется. Обвешивающий. обвешивающие Те, которые обвешивают людей. аль фифин. Сура называется Аль-мутов фифин. Аль-хамдулилахиру Ва салату ва саламу аля и ланбияи ва лмурсалин аля набийина Мухаммад саллаллаху алейхи ва алихи ва асхабихи аджмаин. Аль мутафи фин сура обвешивающая 83-я сура и 36 аятов. 36 аятов у этой суры. Ауду билляхи. Мина шайтони ражим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Вайлюль лиль мутавфифин. Вайль. Вайль это Горе. Вайль. Горе. Вайль лиль фифин Обвешивающим. Горе обвешивающим. Великое Горе для тех, которые обвешивают. Горе обвешивающим. Вайлюль лиль мутавфифин. Вайлюль лир фифин Кто же такие фифин Давайте узнаем. Аллявина, ида икталю аля наси ястауфун. Аллявина ида кталю аля наси ястауфун. Который, когда себе приобретают что-то, что-то они берут, а они хотят получить все сполна, они отмеривают и берут себе сполна. Когда что-то они покупают, отмеривая у людей то они берут сполна до последней копейки, они берут, даже еще хотят добавки. Альадина и Докталя, я требуют сполна, чтобы все точно было, чтобы все было честно, чтобы все было точно, даже пусть еще дадут добавочку. Альадина и Докталя, я которые, когда покупают что-то, у людей они ястауфун, ястауфун, хотят, ястауфун, это означает требуют они. Они требуют сполна взять себе все, чтобы было тютелька в тютельку. Ля -ля -ал -ал ястауфун, которые когда покупают себе что-либо, отмеривая у людей, хотят получить все сполна. И когда калюхом, а увазанухом, а когда калюхум, сами вешают людям, сами когда отмеряют, когда что-то продают и нужно взвесить что-то, отмерить что-то, а взвешивают вазн от слова вазн. Взвешивать вес. Йохсирун. Они делают убыток наносят урон. Хусрон. Хасара Йохсирун. Йохсирун. Делают Хасару людям. То есть не довешивают, не додают не целое ведро яблоко или картофеля. Нечестные люди что делают? Берут в картон. В картон два дна делают. В картонной коробки делают два дна. Нижнее дно пустое, а сверху накладывают картошку. И потом людям продают эту картонную коробку. На самом деле там половина коробки только заполнена. Представляете? Обманывают. Или вниз ложат незрелый товар, незрелые фрукты, незрелые овощи, или испорченное что-то ложат. «Вайдэ калюгум ауазанугум юхсирун» наносят урон людям. Сами для себя требуют сполна, чтобы все честно было. А когда другим людям, они делают им хасару. Людям делают хасару. А когда сами мерят при продаже. И это на рынках часто это увидишь? На рынках это часто увидишь? Когда на весах там подпиливают гирьки, в гирьках просверливают дырки, заливают их потом свечкой. А гирка килограммовая весит уже 950 грамм. Уже 50 грамм прибыль этому горе-продавцу. Или под чашки ложат магниты. Под чашу весов магнит ложат и магнит притягивает. Магнит начинает тянуть. Или вес добавляет. Смотря какой магнит, еще магнит может быть 20 граммов, может быть 30 граммов, может быть 50 граммов магнит. А, смотрите. Или ведрами продают на улицах. Вот ты подходишь и покупаешь ведрами картофель. Они что делают? Они так укладывают, так укладывают в ведро картофель, вставляют один картофель в другой, чтобы... Тот плотно стоял, упирался об стенки и не падал картофель. И они тем самым внизу много пустого места оставляют, а сверху вот так укладывают крепко картошка. Стоит, что думаешь полное ведро. На самом деле ведро внизу пустое оно. А потом они тебе в пакет высыпают и говорят, вот целое ведро ты купил картофель. На самом деле ты купил две трети этого ведра. А может быть половину. Обманывают. Вот так вот они обманывают. Очень много таких примеров. И потом говорят, иди на контрольные весы. Отправляют тебя на контрольные весы. Нет, на контрольных весах те же самые люди. Такие же самые люди работают. Они не откроют секрет рынка. Очень много у рынка секретов. Очень много. Где люди обманывают. Где многие обманывают людей, простых людей обманывают весы подкручивают. Аллах сказал «Вайлюл лель мутафифин». Дай Аллах, чтобы мы не были из этого числа мутафифин. Никогда. Аминь, аминь, аминь. Всегда, чтобы честными были. Когда они мерят при продаже людям или взвешивают для них, им хасару делают, хасару – урон. Убыток делают людям, обманывают людей. Разве лонна и лонна это думают? Разве они не думают ля я Вопрос здесь. А я лонну? Разве не подумают те люди, которые обвешивают вот эти мутов и финн? А ля я лонна что они будут воскрешены? Разве они не думают, что они будут воскрешены? Маб'усын, бас. Бас это яумуль бас. День воскрешения. Мы же все придем к Аллаху, субханава тааля. я бас. Все мы придем к Всевышнему Аллаху, субханава тааля. И как же нам будет стыдно там. В судный день будет стыдно нам. За все наши проступки, плохие дела и плохие слова. Как нам будет стыдно... Аляя лунна улайка, анахумма Разве не думают они, что будут воскрешены? Все мы будем воскрешены, все. Разве не думают они, что будут воскрешены? Ли я умин алым? Ли я умин? Алым. Ли я Смотрите. К великому дню, этот великий день, он каждый день к нам приближается. Каждый день он ближе к нам становится, этот великий день. Мы идем к этому дню. И мы все, все мы там будем. Все. Никто не избежит. Никто не избежит, никто нигде не спрячется, никто нигде там не притворится спящим. Нет, нет, нет, никто. Мы все придем к этому великому дню. Лияумин. Аллах Его назвал Алым! Это великий день. Великий, великий, великий день ждет нас. Яума Якуму нас. Яума. Это тот день, когда люди, Якуму, встанут, предстанут они ли раббиль алямин, перед Господом всех миров. роббуля алямин. Это тот день, великий день, в который люди предстанут пред Господом миров. Яумаякуму насу ли алямин. Дню, в который люди предстанут пред Господом миров. Ко Маякуму — это встанут, предстанут все, Никто не спрячется, никто там не, не сможет обмануть кого-то, за кем-то спрятаться или где-то там спрятаться, зарыться в землю. Нет, никто не сможет. Смотрите, якумун насу, все люди, все-все люди предстанут перед Господом миров. Якумун насу, лироббил алямин. День, тот день, в который люди, все люди предстанут перед Господом миров. «Калля, о да, инна Китаб фуджари ла фи сиджин, инна китабль фуджари ла фи сиджин, калля, говорит Аллах, о да, поистине, инна, поистине, для усиления еще предложения, китабль фуджари, книга фуджаров, Фуджара это не чистивцы». Которые нечестие делают. Фуджур. Фуджар – это нечестивцы. Фуджары – это нечестивцы. Ляфи и Они находятся в Сиджине. Книга этих нечестивцев находится в Сиджине. Смотрите, Инна. Потом Лям там стоит. Ляфи. Это усиливает. Усиливает. Усиливает. Усиливает предложение. Вот эти вещи. Они усиливают предложение. инна, фуджари, Это все для усиления предложения. Эти книги, этих грешников и нечестивцев вот этих фуджаров, этих нечестивцев находятся в сиджини. О да, поистине книга нечестивцев находится в Сиджине. Что же такое сиджин? Лама Адроке, Масиджин. Откуда тебе знать, что такое Сиджин? Лама Адроке, Масиджин, джин Лама Адроке. Откуда тебе знать? Откуда тебе знать? Что джин. что такое Сиджин? Масиджин, что такое Сиджин? Откуда тебе знать, что такое Сиджин? Это Китап. Это книга. Китабун. Маркумун. Маркумун. Маркумун. Книга начертанная. Ля и ляга и ляга. Ля и ляга и Китабун. Маркум. Вайлюй яумайзил лил. И опять Аллах говорит вайль. Смотрите вайль. Горе. Вайлуй, Яума Ивин. Я ума Ивин в этот день. Я ума Ивин, в этот день горе лиль мукадзибин. Тем, которые обвиняют во лжи. Вайлуй Яума Ивин лил мукет Горе в тот день обвиняющим во лжи. Ваиль, Яума ивин, в тот день лил мукат те, которые обвиняют в лжи. Аль-Мутафифифин, Аль-Мукхадхибин. Какие плохие сыфаты, качества людей. И они есть. И мы просим Аллаха Супа Таля, чтобы оградил нас от этих качеств. Горе в тот день обвиняющим в лжи. -й -й -я Горе в тот день. Горе. Горе, горе, горе в тот день обвиняющим во лжи. Что они обвиняют? Во что они не верят? Ал-адина юка дибуна. бияум это те, которые считают ложью день воздаяния. Яум-дін. Маликий дин мы постоянно говорим. Царь дня воздаяния. А эти люди. Отрицают. А эти люди не верят. И они вокруг нас. Не верят они в судный день. И не хотят верить. И они считают еще ложью день воздаяния. <служда> вот им горе. Горе в судный день. В этот день им горе. Которые считают ложью день воздаяния. «Вамай юкадзибу бихи. Илля кулля му'тадин этот день считает его ложью всякий, мо, который приступил к границе. Муатадин – преступник, атим, грешник. А ложью его считает лишь всякий преступник, грешник. Мо, преступник, атим, грешник. Исм, который делает исм, грехи. Вамаю каддибубихи куль мод один атим, а ложью его считает лишь всякий преступник грешник и тутля коля и тутля коля когда Тутля алейхи, когда ему читают, ему читают, тутля алейхи ему, когда читают, аят уна, наши аяты, -таля говорит, наши аяты, когда ему читают, когда ему приводят доводы. он говорит, асатыр, ауалин, он говорит, это асатыр, аль ауалин, ауалин это те, которые были до нас, древние народы, первые люди. Асатыр – это их легенды, придуманные. Асатыр – это выдуманные легенды. И да, тут ля и аятуна. Когда ему читают наши аяты, наши знамения, он говорит, это все легенды древних людей, древних народов. Это все выдуманные. Это все неправда. Он не верит. Он такой человек не верит. Что ты ему рассказываешь, приводишь ему аяты, приводишь ему рассказы из Курана, Он говорит, это все легенды. Он не верит в это. Он сомневается в истинности этих слов. Ля Когда читают ему наши знамения, он говорит: выдуманные легенды древних народов смотрите, выдуманные еще говорит, легенды, Хля илляха -илля так нет же. Баль. Рона алаку любим. Рона алаку любим. Макену яксибун. Макену яксибун. Каля, так нет же. Баль Рона. Однако их сердца. Кулюбим. То есть алаку любим. Рона. Это окутаны. Окутаны их сердца, макану яксибун, тем, что они приобрели из грехов. Тем, что они кясаб сделали, приобрели. кясаб. Аллах. За то, что они грехи приобретали, и из-за этих грехов их сердца окутаны. Калля баль. Рана аля кулюбихим макану яксибун. Рана аля кулюбихим макану яксибун. Так нет же, их сердца окутаны тем, что они приобрели из грехов. Келя. Иннахума Я ума идилла махджубун. так нет же. Поистине. Поистине они. Ан от их Господа. Ан Я ума в тот день. Я ума в тот великий день. Для махджубун, опять калля, потом инна, потом лям, перед словом махджубун. Усиливается предложение в разы. Калля, я арабдыхим, идил для махджубун. Поистине они от своего Господа в тот день будут ограждены. Махджубун. Хиджаб будет между ними. Они будут ограждены. Ля Поистине они от своего Господа в тот день будут ограждены. Сумма. Потом. Иннахум. Опять. Инна опять, смотрите. Усиление предложения. Иннахум. Поистине они. После этого, потом они. Поистине они. Ля уль джахим. Лям опять усиливает. Ля джахим. Они зайдут и будут гореть в джахиме. Будут гореть. В огне, джахим это огонь. Сумма иннахум, Ля салюль джахим. После этого они непременно будут гореть в огне. Сумма иннахум. Ля Джахим. Это слова Всевышнего Аллаха Это слова Всевышнего Аллаха. Это Аллах Субхану так говорит. И слова его истина, Сумма юкалю, гадади, кунтум би, ту кеддибун. Сумма юкалю, потом им будет сказано. Сумма юкалю. Потом им скажут, Гада, это алляди то, кунтум би, что вы считали ложью. Что вы считали ложью кунтум беги ту кеддибун? В это вы не верили? Вот в это вы не верили! В огонь вы не верили, в судный день вы не верили. Предстояние перед Аллахом. Вы это все отрицали, надсмехались, издевались, не хотели верить, не хотели следовать за посланниками. Вот это! То, что вы считали ложью, вот оно. Вот теперь сейчас вы это чувствуете, вы это видите. Вы это воочию видите. И вы это ощущаете. Вы это отрицали. Потом им будет сказано. Это то, что вы считали ложью. О да. Инна китабль лафи А что касается абрар. Абрар это благочестивый. Абрар. Это благочестивые люди. Благочестивые люди – аброр От слова «бир». «Бир» – «бирруль валидайн», например, мы говорим. «Благочестие к родителям». «Бирруль валидайн». Абрар – это благочестивые. Их книга. Будем разговаривать про книгу благочестивых. «Китабуль Абрар». «Келла, инна китабль аброр ла фи, алийин, келла, ода». Инна. Поистине. Книга благочестивых для фи Непременно находится в Иллийюне. Иллийюн. О да, поистине, книга благочестивых находится в Уама Ва ма адроке. ма Иллийюн. Откуда тебе знать, что такое Иллийюн?